Миндаль цветет первым из деревьев. Это происходит посреди зимы, как правило, в феврале, и считается предвестником весны. Весна известна как период возрождения. Миндаль олицетворяет надежду на пробуждение новой жизни после зимних холодов. Конец февраля 1992 года, когда миндаль, расцветая по всему небольшому городу Хаджалы, стал свидетелем, как снег окрасился в необычный алый цвет. Массовое уничтожение евреев в период Второй мировой войны – одна из самых трагических страниц мировой истории. Геноцид 6 миллионов человек известен под названием «Холокост». 10 июня 1944 года были жестоко убиты 642 жителя деревни орадур глан во Франции. За 100 дней в 1994 году одна маленькая страна стала местом захоронения почти миллиона человек. Название этого центральноафриканского государства ⁇ Руанда. 11 июля 1995 года в малоизвестном городке Европы было уничтожено свыше 8 тысяч мужчин и подростков. Это город Сребреница. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в одном из городов Азербайджанской республики были зверски убиты 613 человек, включая 106 женщин и 63 ребенка. Город называется Хаджалы. Все вышеперечисленные события схожи в одном. Каждый раз жертвы принадлежали к определенной этнической группе или нации. Евреи в Европе, французы в Орадуре, Туцци в Руанде, босницы в Сребренице и азербайджанцы в Хаджалы. Хаджалинский геноцид Еще до Хаджалинской трагедии, накануне распада Советского Союза, армянские террористические организации не раз совершали кровавые зверства и террористические акты против гражданского населения Азербайджана. После подписания Галистанского и Туркменчайского договоров в 1813 и 1828 годах армяне стали массово расселяться на азербайджанских землях. Став нацменьшинством, они начали разрабатывать планы политической экспансии. В 1920-х годах на горной части Карабаха был дан статус автономии в составе Азербайджана. Однако, в таких административных рамках, что армянское население оказалось в большинстве. Таким образом, внутри Азербайджана появилась искусственная административная единица. В то время, как более чем полумиллиону азербайджанцам, компактно проживавшим в Армении, было отказано в аналогичном праве. Нарушив все международные нормы и принципы, а также действовавшие на тот момент советские законы, в начале 1988 года Армения начала осуществлять агрессивные действия против Азербайджана. Целью была реализация долгосрочного плана, по одностороннему выводу, административной территории и состава республики и ее присоединению к Армении. В конце 1991 начале 1992 года вооруженные действия против Азербайджана усилились. Хаджалы – город в Нагорном Карабахе, Общей площадью 0,94 квадратных километров и населением в 7 тысяч человек. Состоящим в основном из азербайджанцев был целью одной из таких операций. Здесь располагался единственный в регионе гражданский аэропорт, поэтому Хаджалы считался важным транспортным центром. В октябре 1991 года армянские войска полностью окружили город. 30 октября было перекрыто наземное сообщение. Единственным средством связи остались вертолеты. После того, как над Шушой сбили Гражданский вертолет, в результате чего погибли 40 человек, эти рейсы прекратились. С января 1992 года город существовал без электричества. Хаджалы выживал благодаря отваге жителей и героизму его защитников. Оккупации Хаджалы, армянские силы стремились получить стратегическое преимущество и благоприятные условия для взятия других городов Нагорно-Карабахского региона. Сам же Хаджалы планировалось стереть с лица земли, так как в Хаджалы и его окрестностях сохранились историко-археологические памятники, принадлежащие азербайджанской культуре. Чрезмерная жестокость агрессоров была преднамеренной. Цель этого акта устрашения заключалась в том, чтобы сломить дух азербайджанцев и получить психологическое преимущество в последующих военных операциях. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы и военизированные отряды при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР начали штурм города. Организаторы прекрасно знали об отсутствии в Хаджалы серьезных вооружений и укреплений, но несмотря на это город предварительно подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Когда начался штурм, около двух с половиной тысяч остававшихся в городе жителей попытались выбраться из окружения. Армения заявляла о якобы оставленном открытым гуманитарном коридоре для мирного населения. Однако вскоре стало ясно, что коридор – не что иное, как засада. Спасающихся бегством людей расстреляли с армянских военных постов, установленных заранее, либо захватили в плен около деревень Нахчиванлы и Перджамал. Многие, в основном женщины и дети, умерли от обморожений, пробираясь через горы. Лишь немногим удалось добраться до ближайшей подконтрольной Азербайджану территории города Агдам. Нет сомнений, резня в Хаджалы стала самой кровопролитной в Нагорно-Карабахском конфликте. В целом, штурм и взятие города унесли жизни 613 жителей, включая 106 женщин, 63 детей и 70 стариков. 1275 человек взяли в заложники, а судьба 150 до сих пор остается неизвестной. Город был стерт с лица земли. В течение той трагической ночи получили ранения 487 хаджалинцев, включая 76 детей. 8 семей были полностью истреблены. 130 детей потеряли одного, а 25 – обоих родителей. 56 человек были убиты с особой жестокостью. Им выкалывали глаза, обезглавливали, сжигали заживо. Беременным женщинам вспарывали животы. Один из идеологов хаджалинского геноцида, Серж Сарксян, впоследствии ставший президентом республики Армения, признался в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу. До хаджалы азербайджанцы думали, что могут шутить с нами. Считали, что армяне не поднимут руки на гражданское население. Нам удалось сломать этот... Безусловно, это стало невиданным примером изменения стереотипа даже после многочисленных войн, которые знала история человечества. К сожалению, геноцид в Хаджалы не стал единичным случаем. Фактически, тот уровень жестокости и изверств стал своего рода стандартом, который еще неоднократно демонстрировали армянские войска в течение Нагорно-Карабахской войны. Проводимое в Азербайджане официальное расследование выявило необходимые факты, позволяющие квалифицировать акты совершенные в Хаджалы, как преступление геноцида, как определено международным правом, в частности, Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Подобные действия против мирного населения открыто нарушают нормы и принципы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года, их дополнительные протоколы и всеобщую декларацию прав человека. В течение последних нескольких лет международное сообщество предприняло значительные шаги к признанию геноцида в хаджалы. На сегодняшний день законодательные органы Боснии и Герцеговины, Колумбии, Чешской Республики, Гондураса, Иордании, Мексики, Пакистана, Панамы, Перу, Румынии и Судана, а также более 10 штатов Соединенных Штатов Америки приняли парламентские резолюции о признании хаджалинского геноцида. «Несмотря на то, что прошло более двух десятков лет, боль и гнев в наших сердцах не утихают. Наши сердца разбиты, но наш дух несокрушим. Мы извлекли уроки из истории и выбрали путь развития». Несмотря на вовлеченность в военный конфликт, Азербайджан за несколько последних лет стал примером стремительного социально-экономического развития. Наша страна показала себя надежным международным партнером и региональным лидером. Региональные и межрегиональные проекты, инициированные Азербайджаном, не только усилили наш экономический рост, но и способствовали развитию всего региона. Мы гордимся своей древней историей и традициями. Наша страна всегда была пространством толерантности, где мирно сосуществовали разные этнические группы и национальные меньшинства. Мы убеждены, что общечеловеческие ценности можно сохранить только совместными усилиями. Мы верим, что настанет день, когда справедливость восторжествует. Оккупированные территории Азербайджана будут освобождены, и около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев смогут вернуться в родные дома. Мы должны помнить и чтить светлую память тех, кто в те дни потерял свои жизни или получил тяжелые психологические и физические травмы. Мы помним хаджалинский геноцид во имя сегодняшнего дня и будущего всего человечества. Мы помним хаджалинский геноцид, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Мы не жаждем мести, мы требуем справедливости. Справедливости для хаджалы».